Здравствуйте! Небольшой обзор нашего газогенератора Severs s 2000 с водяным охлаждением. Пользуемся мы им уже чуть больше года. Никаких поломок, никаких нареканий нет. Все работает в штатном режиме. В данный момент производим очистку автомобиля Mitsubishi Pajero 3-литровый. Посмотрите, за год никаких потертостей, ничего у нас нет, все отлично работает, никаких нареканий тоже нет, единственное, я бы посоветовал вам производителям здесь сделать какие-то барашки, да, то есть чтобы не винты были под отвертку, а чтобы вручную можно было откручивать, но на каких-то газогенераторах я у них это уже видел, возможно они это уже делают. Вот ну, сложно, конечно, записывать обзор, когда у тебя все хорошо работает. То есть э, очень большой плюс это то, что производитель всегда на связи и даже самые глупые вопросы можно ему посредством мессенджеров задавать и он с удовольствием на них отвечает. Так что Обращайтесь в компанию Северс. Я думаю, вам там помогут, расскажут более детально. А, наш аппарат производит 2000 литров газа в час. Также есть возможность подключения газовой горелки. То есть это тоже было заказано как дополнительная опция. А, Но ну, мы, к сожалению, еще этим не пользовались. Но ну, вот, я думаю, уже, наверное, в ближайшем будущем все-таки созреем и тоже будем пользоваться газовой горелкой. Всем спасибо, до свидания.